всем привет доброе время суток в этом видео речь пойдет о том чем же все-таки лучше смазывать формы для тротуарной плитки вот перед вами два образца тротуарной плитки как вы видите первый образец весь пупырышку второй идеально гладкий начнем с первого образца форма для тротуарной плитки отрабатывалась от, отработанным машинным маслом Плитка получается вся такая вот с пупырюшком. Даже пробовал двухтактным, четырехтактным маслом, все равно результат один такой же. То есть я машинное масло отработанное и вообще масло не советное. Была у меня заводская эмульсия. Плитка получалась идеально гладенькая. Ну, она закончилась в итоге. И чтобы не покупать, нет времени, я в интернете нашел вариант как изготовить самому эту эмульсию это конечно не моя заслуга там человек рассказывает идет соотношение один к одному плюс концентрированная сода я делал 2 литра подсолнечного масла наливал ведро в дрель вставлял миксер на небольших оборотах начинал раскручивать подсолнечное масло потом я добавлял постепенно туда воду по, венточку, ну, по миксеру и в конце добавил 10 грамм 10 концентрированной соды разбавленной в воде также по миксеру и получилась у меня вот такая вот эмульсия белого цвета вот она заводская точно такого же цвета была начал пробовать изготавливать плитку Брызать этой эмульсией. Плитка получается идеально гладенькая. Как, если нет концентрированной соды, можно соду сделать, получить из обычной соды, получить концентрированную. Это нагреть ее до 250 градусов, и она становится ну, рассыпчатая как мел. С нее испаряется все лишнее, и получается она как концентрированная. Это для тех, у кого, кто не может купить концентрированную соду. Тоже есть в интернете как получить из обычной соды. Ну, вот, в принципе, вам и вариант. Возможность изготовления тротуарной плитки на отработанном машинном масле. Вариант такой. И идеально гладенький вариант. Вот. Без пупырышек, без всего, но она немножко грязная. Это сама идет на специальной эмульсии заводской и самодельной. Вот, так вот так что я надеюсь информация будет полезна для тех кто хочет заниматься тротуарной плиткой или занимается но ничего не получается всем пока до новых встреч ставьте лайки пишите комментарии